Топливные брикеты РУФ – это новое поколение натурального экологического чистого биотоплива. В составе 100% натуральная древесина, сухие опилки, хвойной породы, ель, сосна. Опилки измельчают, сушат и спрессовывают под большим давлением на гидравлическом прессе. При изготовлении РУФ брикетов не используется клей, краситель и другие химические вещества. Топливные брикеты отличаются компактностью, высокой однородностью массы и имеют гладкую ровную поверхность. Брикеты RUF, их еще называют евродровами. Идеальное топливо для котлов, системы центрального отопления, для любых каминов, печей, грилей, барбекю. Преимущество топливных брикетов RUF профин Hobby Полное отсутствие связующих и красителей, нет химического запаха при горении. Тепловая способность древесных брикетов стандарта RUF составляет 4800-4900 килокалорий на килограмм. Для сравнения, колотые дрова березовые. 1800 200 килокалорий на килограмм топливные древесные брикеты стандарт руф выделяют при горении в 10 раз меньше углекислого газа чем природный газ и в 50 раз меньше чем уголь